Ребята, всем привет! Сегодня мы будем делать обзор на Tesla Model S Она приехала с Америки, слегка ударена Слегка, тут как бы видно, дверь правая ударена И порожек чуть-чуть, и крылышко А так все остальное, безопасность вся целая Подушки целые, руль целый Колеса все целые, только на правом колесе на одном рычах подогнут. Давайте посмотрим, что у меня интересного такого есть. Она в таком виде пришла. Здесь самое большое повреждение это дверь. Правая пассажирская Порох относительно целый Дверь и крыло А еще передний рычаг Правый колеса Стекла все целая Трону. Стекло, Что у нас внутри? Внутри колпаки относительно. Колпаки нам положили с Америки. Надо все. Только чей почистить. Даже ковриков нету. Наверное, украли их. Еще в порту у нас. Так. Вот такая машина. Еще сзади повреждений у нас чуть-чуть, заднее крылышко и бампер. Теперь незначительно. Диски целые. Неделька две и будет снова как новенькая. Что у нас внутри? относительно грязненько после американцев все работает красота Для того, чтобы нам попасть в машину, нам нужна эта карточка. Это и есть ключ. Просто проводим по стойке двери и все. Ну, бесконтактный. Что такая машинка, ребята? Едет, едет, заводится, но не гудит. Нам даже колпаки три досталось, три колпачка. Новеньких сзади место достаточно стекло панорамное большой дисплей ну и все в принципе у нас тут на дисплее вся информация видно управление музычка радио интернет есть у нас бесконтактная зарядочка мне конечно телефон мой не поддерживает, но теоретически поставить если она здесь есть вот. что-то высыпается вот с даже коврик какой-то стеклышки вот такая штучка подлокотничек у нас тут есть такой большой подлокотнички есть у нас резеточка просто обычная. Ну, не резеточка а прикуривателя. 12-вольтовый. Вот так, авариечка сверху. Ха. Что у нас? Ремни у нас целые. Тоже, как говорил уже, повторюсь, подушки тоже у нас все целые. Телефончик, конечно. Чуть-чуть. Чуть-чуть что-то -чуть оно... А, а, вот так есть контакт видно два USB порта для, наших, для задних пассажиров а кровушка с меня пошла вот такая ласточка такая машинка кожа на велюр даже не знаю что это велюр, велюр или замши, похоже на замшу дисплей, мультимедиа, навигация, автопилот, открыть передний, открыть задний багажник, камера заднего вида. Сейчас она в сервисном режиме. В ограниченном за аварию она перешла в сервисный режим. А так все удобно, подогрев, управление климатом, настройки. Даже календарь есть, позвонить, интернет, можно посерфить в интернете, если сильно хочется. Кровушка-то с меня подтекает. Так можно и так завести, если сильно захотите. У нас тут сзади сидушечка, колпачок, зарядка USB два выхода USB для устройств, подлокотники есть, два подстаканника, в принципе все. У нас еще сидушка у нас опускается. Тоже мусор американский. Можно что-то сюда засунуть коляску или лыжи, если сильно хочется. она полностью не опускается, видите а чтобы открыть, так пальчик что багажник не открывается, ну да ладно Как у нас багажник, оно... Не хочет открываться Ну, как бы, в принципе... В принципе, все. Все, что было, показал. Конечно, греет. Греет чуть-чуть голову. И оно такое слегка затонировано, но все равно Трошки так, жарковато Педальки как новенький Руль Руль есть, бардачок датчики для автопилота она конечно такая пластмаска сказать что это такое что-то поскрипивает тесла даже суппорта тесла все не просто так дверь да как коснула повреждение и проводка чуть-чуть проводки чуть-чуть осталось.